Всем привет! Сегодня съездил в Краматорск 70 километров примерно проехал И на этом расстоянии увидел два ДТП Как-то многовато за один день И за такой небольшой километраж Вот город Краматорск Улица бывшая Орджоникидзе Сейчас не помню как она называется Что тут произошло? Я не знаю Видно стоит полиция Кто знает Напишите что тут было Надеюсь Ничего серьезного Видно мотоцикл В общем Ребят кто знает напишите Что здесь было А это уже Лиманский район. Я всегда, когда такое вижу, вспоминаю фильм «Пункт назначения». Вот такие перегруженные бревнами машины большие. А впереди, я так понимаю, такой же прицеп, но только уже перевернулся. Я не пойму, зачем так много нагружать? Это жадность или что? Ну, пожалуйста, люди, думайте о своей безопасности и безопасности окружающих. У меня все. До новых встреч.